Что ж, пауза была довольно-таки большая, но в целом главное, что все-таки мы с вами приземлились на вторую карту. Напомню, что первая карта в вид, видите, видите, да, все-таки фризики есть. Фризики, фризики есть, мать твою, налево. Но уже других вариантов уж нету. Теперь, к сожалению, придется смотреть, вот как оно есть. Ну, хотя бы их меньше. Хотя бы. Это уже радует. Э -э -э Начало, дорогие друзья. Э -э команда Анви начинают в обороне. В атаке будет команда в атаке, собственно, как это было на карте Денюк. Блэккисон, Мясич, 21-й Дуримар за Анви. Акош, Хакуна Матата, Женя, же опасный профетик и двоечник за команду в атаке. Ребята уже сыграли первую карту. 16-9. Карта Нюк осталась за командой Анви. Поэтому счет 1-0. И в случае победы коллектива Анви на карте Д-Инферно Трейна не будет. Ой-ой-ой-ой. Вот, к сожалению, как вы видели Да, очень быстро эти перестрелки закончились И эти перестрелки закончились Как раз таки из-за того, что Были небольшие фризочки в этот момент Ну, ладно, это опять же не сильно смертельная история В целом, хотя бы это уже Более смотрибельно, Это уже радует Нифига себе Окош Просто выбегая на банан на ноге Поставил хедшот Блэку Чё-то у нас тут немножечко решил поафкшить Жопастик, он же профетик ну и забегают на точку В игроки коллектива в атаке. Даже ставят бомбу. Володя Дуримар зарезал двоечника. Что вообще с двоечником сегодня случилось? Володя Дуримар с хаешки взрывает Женю. Следом минус от Мясича. И жопастый профетик-то АФК стоял. И вот только сейчас прибегает на точку. Но спасти уже, наверное, ситуацию он, конечно, не сумеет. Еще один минус от Володя Дуримара. Итого мы получаем с вами 2-0. Ну, Володь кто дал, да? Дал стране угля, как говорится А то вот все, все кричат вечно Володя Дуримар, Володя Дуримар Все проблемы из-за него Но на самом деле нет, как вы можете зависеть э... Зависеть, как вы можете видеть э... Володя Дуримар Действительно вносит в свою команду Довольно-таки ощутимый профит Кто бы что уж не говорил Ну а пока же Дорогие друзья, при счете 2-0 У нас продолжение э... Нет, не продолжение, простите, думал, продолжение экономических раундов, но все-таки ранний бай ввиду поставленные бомбы в предыдущем раунде от команды в атаке имеется. И надо признать этот бай-раунд достаточно своевременный, да. У команды Анви сейчас не у всех игроков есть девайсы, кто-то решил поэкономить, кто-то решил, видимо, может быть, повыквендриваться, да, но, но сыграть на пистолетах так или иначе. Ну, я понимаю, допустим, того, кто... В следующем раунде хотел купить АВП, да? Он как бы копит деньги. Но слишком большое количество пистолетов все-таки, на мой взгляд, было у команды Анви при учете счета. А счет 2-0. Касаемо третьей карты она будет, если команда в атаке сейчас выиграет карту Инферно. Ну, точку Б здесь уже, по всей видимости, удержать не получится, так как все-таки живых здесь как бы нет. Так что... Возможно, ее удастся выбить, но я, честно сказать, и в это не очень верю. Хакуна Матата. Минус Мясич, Кесон и Блэк. Остаются вдвоем. Кесону, наверное, лучше засейвиться. У него там есть диффьюз-киты, э, есть МПшк, скорее всего, есть Армор докупленный, поэтому лучше это дело все спасти. Блэк... Ну, ладно, не получается у Кесона спастись. Но получается спастись у Блэка. Его, я так понимаю, уже никто не найдет. И ФАМАС в следующем раунде команде Анви определенно пригодится. Но в атаке показали, что они готовы сражаться и будут потеть. Анви команда из России: Magical Lyrics. Здесь все команды, по сути, из России. Ну, то есть имеют флаг России. Но важно понимать, что все команды при этом являются сборными солянками да, Ну не все, может быть, но многие В них играют игроки и из Эстонии, есть игроки, есть игроки из Узбекистана, есть игроки из России Наверняка, это только то, что я знаю, наверняка есть и русские, и белорусы, и украинцы Все, я думаю, здесь есть, поэтому это, это мировые команды, давайте так скажем Женя вырубает кессона, проход на точку Б открыт. Володя Дуримар вместе с Блэком не дают соперникам закрепиться на точке Б. Самый слабый он же... Он же Мясич, дорогие друзья, делает три минуса, разбирая остатки команды в атаке, находящиеся на точке Б, И в результате даже до постановки бомбы команда в атаке не доходит, к моему величайшему сожалению. Почему я сожалею, что они не поставили бомбу? Вопрос на самом деле довольно-таки простой. Сожалею, потому что поставленная бомба дала бы немного интриги. Вот чуть-чуть прям совсем интрижки, но бы все-таки. 21 по две флешки занимает второй мидл, в то время как на первом миду погибает Володя Дуримар. Но есть 21-й на втором миду, как я уже только что говорил, и размены минус по двоечнику. Все-таки залетел, залетел. 2-0 вы, да, Кос, считаете, будет счет? Посмотрим, посмотрим, так ли это. Кстати, у нас там кто-то 16-12 допомнится да, на нюке а, хотел. Ну, 16-9 это близко, но все-таки не 16-12. 21-й, ну, я не знаю, настрелял уже просто толпу оппонентов. Если быть точным, то эта толпа это 4 минуса. Ну, вот он пятый, дорогие друзья. Очередной эйс в рамках этого турнира. И сейчас 21-й все-таки запинал своим соперникам минус пяточку. На самом деле не очень интересно, что половина игроков в финале из команд, которые уже отлетели. Nice music for your soul. Например, <смех> например, как конкретно о ком вы говорите? Давайте предметно, как говорится, да? Привет, Сайленс! Приветик тебе большой! Да, скучал по тебе сразу. Опережая твой вопрос, скучал. Хакуна Матата, минус 21-й, Дуримар, ответочка прилетает. И тут же минус от Жени. Ситуация 4 в 3, Дуримар погибает, самый слабейший он же мясич. Вырубает жопастого Профетика, и жопастый Профетик хоть уже и погиб, но увидел, как его э, тиммейт дал за него ответный минус. Блэк 61% здоровья, и ситуация для Блэка малость неприятная, но ее можно выиграть, да, как вы понимаете. Зашли на двадцатку соперники, дефюз китов нет, но если есть армор, то еще можно как-то пережить перестрелки, если, конечно... Эти перестрелки будут, да? Двоечник. Погейп от рук Блэка. И причем не попал в него. Но, опять же, нет дефьюз китов. И Блэк все-таки, видимо, будет сейвиться. Шинжи Кагава приветствую вас. Зря Анви пошли на поджим. Я согласен. Но Анви... Понимаете, строение... Команды Анви выглядят таким образом, что они играют в агрессию и где-то даже, возможно, чрезмерную агрессию. Почему? Потому что они, я так понимаю, любят повеселиться и очень уверены в том, что они выиграют. Ну, как минимум, если мы будем говорить э, про Мясича, да, Мясич вообще любитель побегать с дробовичком, с чем-нибудь таким. Но, как я еще и на первой карте говорил, все-таки это не та команда, против которой надо веселиться. Давайте вот будем логичными. Веселье здесь может привести к поражению. Вот Володя Дуримар добегался и погиб. Но здесь снова имеет место быть. Поджим от команды Анви. Поджим ключевых позиций, где Блэк, кстати, делает на полторашки минус по двоечнику. Ситуация 4 в 4. Погибший Володя, администратор, отмщен. Админ, будьте огласить призовой фонд, если я проп... или я пропустил? Вы пропустили, да, 10 тысяч рублей призовой фонд. Запасный профетик минус Анви. Кто-то, я не, ув... не успел увидеть, кого он там убил. Минус, та-та-та-та, да, и вот теперь ситуация, в которой Мясич остался один. У Мясича, кстати, есть девайс, не смотрите на то, что э, он играет сейчас, да, с пистолетом. У него есть снайперская винтовка. Э, но Мясич достаточно жесткий человек для того, чтобы уйти сейвиться. Мне кажется, ну, со спины же стреляют, нет? А, мне, мне казалось, что стреляют со спины. Пардон, дорогие друзья, пардон. Не заходит фаззун, но, как я и говорил, мясич слишком крут для того, чтобы прийти. И просто так взять. Э Вернее, не прийти как раз таки, а просто взять и уйти на сейв. Это не про Мясича. Он будет тащить, потому что он может вытащить. А, несмотря на то, что он любит подурачиться, он все-таки игрок достаточно уверенный и достаточно сильный. Это я вам заверяю. Это факт. Это не мои домыслы и не мое оценочное суждение. Это есть факт. facts как говорится. Ну, в общем, 21-й, как вы могли заметить, вышел на поджим. Мясич забирает Жапастова и следом забирает двоечника. Погибает, правда, от рук Акоши. Ну и Хакуна Матат еще добрал Блэка. Ситуация 2 в... 2 в 3, простите. И игроков обороны, как вы понимаете, меньше. Но если удастся все реализовать, а реализация, очевидно, будет проходить на точке А, то это... Максимально удобная ситуация для игроков обороны, потому что Анви находится именно здесь. 10 тысяч, значит, по 2000 нарыло. Да, абсолютно верно. Ну, не нарыло, но на лицо все-таки, да. А то уж прям как-то грубо звучит, не находите. Какуна Матата, 7 хп. Пытается постреляться сразу со всеми, но... Тяжеловато, конечно, с семью холспоинтами. Уже широко не откроешься. Нужно больше внимания уделять не перестрелкам, а осторожности во время этих перестрелок. Но как итог, 5-3. 5-3, в которых Анви, ну, закрепляются в преимуществе. Хотя, опять же, хочу заметить, что на данный момент... Да я уж так, это друзья всем. А, Алмаз, я понял. Ну ладно. В таком случае вопросов нет а, к друзьям... А... К друзьям можно так относиться, да. Друзья поймут. Это все-таки, как говорится, дружеский тролль. Какой же кисон крутой, а вот 21 вообще не очень. Да не, на самом деле 21-й тоже жесткий типулька. Да и кисон крутой. Вообще все здесь крутые, на самом деле, ребята. Не забываем, что из 10 команд, принимавших участие в этом турнире, это сильнейшие команды. Поэтому это, извините меня... Это, извините меня, совсем неплохо Акош! И снова окош Неплохо так, кстати, развалил а, так вот у нас кто тут, Стив Мастер. Все, все, понял, принял. Дуримар забирает двоечника, Акош по-прежнему жив и имеет, к сожалению, не очень большое количество хелспоинтов в своем лайфбаре, как вот приблизительно ситуация а, была в предыдущем раунде, да, когда вот вроде бы и можно было бы попробовать затащить, но слишком лоу хп а, не позволяет это сделать. Здравствуйте. Володька Дуримар подставился. Ну, Володя Дуримар не был бы Володей Дуримаром, если бы не подставился. И Блэк все-таки перестреливает соперника. Ему повезло. На самом деле повезло. Будь у оппонента чуть больше хп, я думаю, что могла бы получиться ситуация, в которой... Так, одну секундочку, дорогие друзья. Все, дорогие друзья, простите, проблемка появилась сейчас небольшая. Нужно было очень срочно и быстро устранить. Кисон. Кисон только что там по кому-то отстрелялся с минусом, но тут же погиб от рук Жени. Дуримар, Володя, на пердачке аккуратненько выкатывается из-за угла и забирает Хакуна Матату. Достигается численное равенство, но опять же, Володя Дуримар не может сыграть, не подставившись на ровном месте. Блэк один против двоих. В сайде уже устанавливается бомба. Уже не устанавливается бомба, и Женя с семью хп остается против Блэка один на один. Ну и благо для обоих, что разошлись они в разные стороны. Витя, привет тебе огромный. 100 хп против семи. Но тайминги, только тайминги определят, кто здесь станет победителем, и тайминги сложились так, что Блэк чекнул своего соперника первее. Но это и неудивительно, честно сказать, на мой взгляд, да... На мой взгляд, сугубо индивидуально личный взгляд. Э э позиция у Блэка была куда приятнее. Ему нужно было чекать две стороны, либо смотреть выход из ребер, либо смотреть выход из сайда. А Жене в то время нужно было прочекать абсолютно всю точку. Ковры, пески, абсолютно везде нужно было держать ухо востро. Ой, ой, ой, ой, ой, -ой, -ой. Женя! Женя с деглом. Откуда ты появился в дымах и отстрелил 21-го и Мясича? Володя Дуримар пережимает Женю. Двоечник выигрывает дуэль у кессона, дорогие друзья. Один Володя Дуримар остался. Но ну, тут я, наверное, спешу расстроить болельщиков команды Анви. Но Володя Дуримар навряд ли это затащит. Хотя он угадывает с точкой и бежит на точку Б абсолютно правильно делая. Но просто мы знаем, что Володя Дуримар... Не так силен в стрельбе, как силен в стратегии. Елы-палы! Вот это Володя! Вот это Дуримар! Вот не силен в стрельбе, и даже такой мертвый раунд все равно вытащил. 8-3. Я даже поаплодирую, я даже похлопаю. <клапрошка> Хорош, крут. Крут, жесткий. Вот тебе и не силен. Да, да, да, я про это и говорю. но вы смотрите, что просто ваншот с Юспа повесил. Крутой даблкил. согласен, согласен. Бесподобно сыграно. Женя в атаке забирает Блэка, ну а дальше в обороне 21, обороняет второй мидл как надо. Два минуса по Жене и двоечнику. и тут же вектор... Как бы это странно не звучало, вектор атаки у обороны смещается с... Смещается. Да ладно, хорош, я кого не включу, его тут же убивают. Смещается со второго меда на первый, где, кстати, перестрелки уже на стороне команды в атаке. Вот Мне кажется, что правильнее было бы в этом контексте пойти подкушать, ну, например, второй мидл и дальше уйти в освояси, уйти на точку, чтобы не отдаться. Но 8-4 по результату. Ильер, приветствую, вам тоже удачи. Вантапнул с Юспика. Володя Дуримарк — король вантапов просто. Ну а теперь, кстати, раунд с диглами. Вот проиграли всего-навсего один. Вроде там даже и не луст стрик, но... Деньги закончились. Кисон. Один минус по двоечнику. При этом, кстати, двоечник забрал 21-го, а Женя забрал мясичи. По сути, двух самых сильных игроков команды Анви только что разобрали. Следом и Кессона тоже по камушкам аккуратно разложили. Но мне кажется, честно говоря, для команды Анви слабоватенькая оборона получается. То есть очень много... Вон, Володя Дуримар вообще там, посмотри, полз. Полз за соперником. На нож хотел он его посадить. Или что он там хотел сделать, не знаю, но... Обкекался сейчас, простите меня, Володя Блэк Отличный спрейдаун, два минуса И успевает ретироваться, спастись В точке, ну, тут навряд ли Все равно выживет, 19 хп все-таки Конечно, бомба уже на всех порах Мчится на точку А А на точке Б Ну, почти на точке Б Вернее, в КТ-респауне погибает Блэк 8-5, камбэк какой-то нарисовался Рашет за КТ с диглами, For fun. Ну, это видно, это видно. Я же говорил изначально, да, что команда Анви слабенько э, будет играть, потому что, ну, типа... Там очень серьезные ребята в ней играют. Если они будут играть прям вот и потеть в полную силу, будет не то. Но, с другой стороны, а какой прикол в э, веселушках? Вот 21-й. Добегался, как говорится. Забрал его окош. Правда, был тут же разменен плеком. Далее минус Володя, Дуримар, и снова там Диглики. Диглики, Диглики. Самый слабейший с Хаешки подорвал Хакуна Матату. Ситуация 3 в 3. Еще один минус от Мясича. Женя и Жапастый. Жапастый Женя остался. <с Norman> Объединяем их, сокращаем. Жапастый Женька. Самый слабый Мясич, кстати говоря. Вот есть самый сильный Мясич. Сегодня у нас играет самый слабый Мясич. Только что погиб. Кисон. Будет? Будет ваншот с Дигла? Не будет. Блэк. Ну, по всем фронтам как-то да. Вот приколы закончились у команды Анви на самом-то деле. счет 8-6. Ну, потеть приходится однозначно. На самом деле, кто бы там что ни говорил про всякие включения фановых режимов, да? Повеселиться, посмеяться, побегать, да? Ну, хотя бы Володя в этот раз в плюс настрелял все таки Хоть не на лоутабе наконец-то. А то опять... Люди бы про Дуримара что-нибудь плохое. А ведь Дуримар хороший человек. И игрок тоже. Такой себе. Блэк! Минус Акош. Единственный минус, который пока что Анви сумели сделать. Женя, минус Блэк. Володя Дуримар минус на дигле. Володя этот, я прям не могу с него просто. Вы смотрите, какой забавный человек, а. Вы смотрите, какой же он веселый контр-страйкер. Настоящий киберспортсмен. Ну просто прям куда ни глянь, Володя успевает вставлять ваншоты в, в абсолютно непредсказуемых ситуациях, там, где казалось бы этих ваншотов быть не может. Володя умудряется все равно это сделать. Но я хочу опять же обратить внимание, что вот чутье Володю сегодня подвело. Он подумал, что это точка Б, и ушел с точки, на которую как раз последовал выход. Ну типа Володька, как говорится, молодец. Но с таймингами не дружат. Ну, в этом нет ничего страшного. Очень многим людям не везет порой с таймингами. Это абсолютно нормальное явление. Мы все люди, мы все можем ошибаться и что-то не угадывать. Поэтому 8-7 итоговый счет первой половины. Но, повторюсь, слабовато, как по мне, для команды Анви. Могли бы сыграть и более круто. Но, опять же, обращу... Обращу, дорогие друзья, ваше внимание на то, что команда Анви играла почти всю первую половину с диглами, да, ну, по большей степени, э, бегали с пистиками. Ну, и да, это, конечно, привело к минимальному разрыву между командами на начало второй половины, ну... Рано или поздно придется собраться и играть нормально, но покуда команда Анви считает, что они могут, ну пусть фанятся. Тоже им это может запретить, собственно говоря. Кисон на Юспе, все остальные с глоками дождались нескольких хаешек. Кстати, об этом я говорил э, буквально недавно на предыдущих трансляциях, что зачем... Володя, ты дурак что ли вообще? Че ты даешь? Вы видели, дорогие друзья? Вы видели? Кто-то подрубил читики. Читики, читики. Ладно, на самом деле, конечно, не думайте, что там читики, но Володя просто сегодня делает какие-то гадости. Какие-то такие гадости, в которые даже верить просто не могу. Володя, кстати, Володя опять делает еще один минус. Двоечник забирает Блэка. Неужели затащит? Все, у Володи... На нож! Нож! Это нож! Володя получает под ребро, дорогие друзья. Счет 8-8. Доигрался Володя. Ну, куда же, куда же, без спамерских, поганых ботов. Короче, все. Володя Дуримар доигрался. Посадили его на эту, как ее? На бубуку. <смех> На бубуку, так скажем. <смех> ну, а, собственно, почему нет? Ну, опять же, многие дезморалятся, когда их режут с ножа. Ну, не знаю, меня режали, резали много раз с ножа в игре. Ну, чё, ну, бывает, бывает. Это, это такой же минус, как если бы тебя застрелили с дегла. Ой, Хакуна, мота собрал-то ты, смотри. Ну, 9-8, чё, камбэк из рил. Давайте э, анализировать, дорогие друзья, сумеют ли Анви... В слабой э, стороне втащить и победить. И сделать 2-0. Либо же команда в атаке все-таки проиграют. Пока очень сложно на самом деле понять. Надо, конечно, дождаться девайсов. Но будут ли там эти девайсы? Вот в чем вопрос. Потому что, как вы помните, первую половину ребята бегали с пистолетами им как бы было норм. А сейчас вот уже не очень норм на самом деле. Блэк и... кто? И Мясич. Мясич. До свидания, говорит. Блэк. 100 хп. Блэк, кстати, не тронутый. Как так получилось, что... Он вроде бы был везде рядом с каждыми перестрелками... Но при этом в него никто не стрелял. Он... Мне кажется, он засланный казачок, дорогие друзья. Почему по нему не стреляли? Потому что он продажный. А теперь он, видите, даже окошу не смог забрать. На самом деле, его подкупили. Ему занесли часть призового фонда заранее, чтобы он не участвовал в перестрелках. И просто, короче... И в конце просто умирал. Ну что, понеслась. Девайсы. Почти полноценный девайсный раунд. Если бы не 21 й и Володька Дуримар, эти ребята решили оставить все-таки пистолет в своих руках. Диглы, если быть более точным. Но противостоять им будут эмки и калаш. Разумеется, 4 эмки и 1 автомат Калашникова. Кстати, 5 дефьюз китов у команды в атаке. Огромное множество и огромное количество. Самый слабейший мясич. Вырубил только что окош. Окош даже не особо успел понять, по-моему, что произошло, уж очень быстро Мясич с ним справился. Ну, два кила в результате Мясич оформил. Еще добрал жопастого профетика. Попал под размен от двоечника. Не беда вроде бы, но при этом бомба установлена на точке Б. Да, вот как-то так это получается забавно. Мясич один создал имитацию выхода на точку А. Как на это могли повестись ребята из команды в атаке? Вот понять мне, конечно, сложно. Но повелись. Хитрый кессон. Думал, его не видно. Думал, такие места не проверяются. Ну, опять же, видите, Блэк без минуса умер, да? Почему? Почему? Отматываем назад и вспоминаем, что я говорил, что ему занесли баблишко. 11.8, дорогие друзья. Просто на самом деле Блэк отрабатывает свой гонорар, поэтому его и... И это как... Поэтому он и не убивает Ну да, Кессон на самом деле, да, я согласен с вами Никос, Кисон сейчас грязновато сыграл Можно было избрать, ну, более адекватную позицию для розыгрыша И хоть сколько-нибудь быть полезным для своей команды Чем просто встать и ну, тупо умереть А на этот раз, кстати, уже 5 калашей, дорогие друзья Чувствуете, да, что команда Анви поняла, что уже дальше прикалываться смысла никакого нет Все дальнейшие приколы будут, ну, просто наказаны очень быстро Жапастый Профетик в атаке. Интерес, интереснейший и длиннейший никнейм турнира. Хотя, может... Да нет, наверное, самый длинный, да. Дуримар. Минус жопастый тот самый. Мотя приветствую. Ну что, проход на точку А. Двадцатка занята. Мясич забирает Хакуна Матату. Попытка поставить бомбу, разумеется, успешная. Потому что Акош и Женя только-только э, в процессе э, стяжки на точку А. Ну, нужно как-то опять же действовать здесь командно, потому что 2 в 5, э, 2 в 4, простите, не выбить. По нормальному, да? То есть нужно... Не, ну это опять сейчас, вот опять что это такое было, а? Ты че, сегодня объелся, это Володя? Во -в Владимир! Вы вообще с какой планеты? Два ваншота с Калаша! Ваншот из Глака! Ваншот из Дигла! Ты кто вообще такой? Верни Володю. Верни Володю того, который сел, зажал и никого не убил. Это же нечестно по отношению к соперникам. Забег на точку Б. Кстати, здесь вот, как я и говорил, раунд простой. Почему АВП не работает на хелпе? Потому что одним дымом АВП отрезается вообще полностью. Ну окей, ладно, погиб сон но что делать и как смириться с тем, что будет сейчас бомба на точке Б стоять? 21. -ый. Минус Женя. Акош. Простреливает 21. -ого. Минус от мячча. Минус от Володи Дуримара. Еще один минус от Володи Дуримара. Ну, двоечник с Савиком. В общем... В общем, да. Двоечник с Савиком. Это сильно. Опять он. Опять Дуримар лезет со своими хедшотами. Смотри, наверное... Первый реально идет первый постатки. Ха-ха-ха-ха. Вот это просто надо скринить. Володя Дуримар обгоняет по количеству убитых соперников Мясича. Мясича обгоняет. Вдумайтесь, блин. 21-й вообще 2 на 6. Кессон вообще 0 на 5. И Володя Дуримар просто 8 на 4. 21-й на ноге. Два минуса с дигла. Ну, как вы понимаете, да, опять с диглом. Там все-таки веселье немножечко продолжается. А, начинается поджим со спины. Игроки атаки, кстати, это чувствуют. Накидывают 50 миллионов и 89 694 флешки назад. И погибают успешно. Ай да молодцы, игроки команды Анви. Ай да молодцы. Все сделали правильно. Только вот ничего не сумели в результате доказать кому-то. Бросил фаниться после ножа. О-о-о-о, понял. Кесон 05, как обычно, он или на первом месте, или на последнем. <laughs> ну, по крайней мере, сейчас уже даже на 0.6. Будет агент 007. Как вы думаете? Дойдет ли до 0.7 на лоутабе? Ну, да, дошел 0.7. <laughs> Теперь называйте его Джеймс э, Бонд. Двоечник, минус Мясич, следом Блэкс 21-м и Володя Дуримар. Но хедшот успел поставить этот хитрый Володя. Но 13-10. Так что сейчас реально веселье на самом деле у команды Анви вообще-то должно уже заканчиваться. Тут внезапно и очень неожиданно можно взять и не вернуться в матч. И это будет действительно трагическая истина для команды Анви. Ну, придется, типа, играть третью карту. Но это, конечно, опять же, повторюсь, не страшно. Наличие третьей карты не гарантирует поражение ни одной из команд. Поэтому, ну, третья и третья. что это же наоборот еще интереснее. Жопастый Профетик минус 21-й. Кесон Бонд. Во. Вот так и называйте. А... <кхм> Володь Дуримар. Я хочу смотреть только за Володей Дуримаром. Черт возьми, этот парняга сегодня не дает. Нормально играть оппонентом вообще. Он уничтожает все, что двигается, просто. А что не двигается, двигает и уничтожает, как известно. Но не в этот раз, не в этот час. 14.10, дорогие друзья. Where are you from? Uh, I'm from Обнинск. It's uh, Russian Federation. Сон без девочек вообще не игрок. Ну, знаете, наверное, я даже понимаю, почему, да? Как бы девочки, они, знаете, всегда дают плюс, огромный плюс к морали. Типа ты приходишь в тренажерный зал, видишь там фитоняшку какую-нибудь, и у тебя сразу плюс 10 к жиму, а то и плюс 20 все. Калужская область забыл добавить. Ну, можно было, конечно, но для каких целей? Я не знаю, по-моему, у Обнинсков больше вроде бы как нет. Александр, а вы случаем на Калужском сервере 18+, не играли? Ой, может, когда-то и играл, не знаю, но, но скорее всего, нет. С 16-го года я... Мясич. Это уже беспредел. Володя научил, видимо. Володина научил, да. А, we are they from, господи. Sorry, сори, сори, сори. I think you're writing uh, where are you from. My fault, my fault. Uh, players from Russian Federation. Акош! До свидания Акошу, говорит Кисон и, и открывайте, дорогие друзья, шампанское! Кисон сделал первый минус во второй половине. <laughs> 14.11. Вот, в общем, я... Эм... Uh... С 16 -го года не играю в 1.6, поэтому, не знаю, наверное, и нет. А может и да. Странно, что чел с мой бег пишет на английском. Витя, а он вчера заходил на трансляцию, он сказал, что он не знает русский язык, поэтому пишет по-английски. В качке, когда перед тобой фитоняшка приседает, там все плюс 100 к жиму. Еще повезет, придет сетка. Точно-точно. Качковский юмор, немногие поймут. А Володя дуримар, все, манна опять закончилась, блин, я смотрю за Володей и он не убивает, когда я с... не смотрю за Володей, он делает грязь. Ой, а куда? А куда? Подожди, куда? 21-й, ты... ты куда? Как же твоя команда без тебя тащить-то будет? Один Володя Дуримар игры не сделает. Мясич! Мясич! Вновь он. Акош со снайперской винтовкой. Ну, здесь для победы просто нужно не лезть на Мясич. Ой. Не лезть, как бы, на рожон Акошу. Пардон. Не лезть Мясичу как раз-таки на рожон, да, потому что не нужно подставляться под вражескую снайперскую винтовку, типа. Ну, что, 21-й пошел. Парник дальше строите. ха Игра в финале хорошо, на помидорке еще лучше. Это сильно. Саня, тебя, фитоняшки, часто просят на приседе страховать? Не, я с момента, как перестал в тренажерный зал ходить, ну, то есть я как закупился необходимым инвентарем домой, э, не просит, к сожалению. Ну, жена просит страховать, так как бы, да. А так-то как бы нет. Хакуна Матата, минус Володи Дуримар Дорогие друзья, попытка поставить Бомбу на точку А сейчас на ваших экранах Кстати, попытка, надо признать Беспрепятственная, некому препятствовать Три игрока обороны находятся Слишком далеко от своих соперников И... Да, это Поставленная бомба а Мясич застрелил Хакуна Матату, на меду есть еще соперник Но Мясич с ним уже не справляется Это минус от двоечника Еще один минус от двоечника. Блэк. Все, это называется. А вот дальше у меня уже гонорар. Все. Но победа в раунде, дорогие друзья. Пора, пара, пам. Пау. Ой, не ту кнопку нажал. 15-12. Матчпоинт. Да, да, да, да. Сколько жмешь от груди? Ой, на данный момент я уже давно, кстати, не жал штангу от груди. Последний раз, когда жал, жал 100. Сейчас скажу сколько. Ой, надо, по, по, по блинам надо вспоминать, уже мой старинный дневник уже где-то очень далеко. 21-й, кстати, вернулся, да. Подставил команду и вернулся. А, жал, короче, 160 с чем-то. Не помню, сейчас точно скажу. 160 и по 2015. Восп... А, 100, 165. 165, да. Но это было довольно давно. Потом я просто ушел на жим гантелей. Как-то я лучше чувствую и профита больше от этого получаю. А кош, ну тут что, надо констатировать факт, дорогие друзья, да? Что у нас 1-1? Или 21-й решил затащить? <свёк> <свёк> <свёк> да? М да? Ну и чё, я один на один с профетиком? Да ну не, не верю. Не верю. Было же 152. Нет, 152 это мне нужно было пожать на... Этот, как его? На кандидата в мастера спорта. Я же сказал, поэтому, что я э, жил. Ой, жил, господи. Поэтому я и сказал, что я жал на кандидата в мастера спорта. То есть у меня был запас. Ой, ждет. Он его ждет. Квабанга. Но это 100% не пред... Не, предсказуемо, кстати, жопастый-то чекал. Вы смотрите, он чекал еще какой хитрый. А тогда мне нужно было пожать с половиной на кандидата в мастера спорта. Ладно, окей, 21-й затащил. Значит, еще у нас по-прежнему овертаймы могут быть. А могут и не быть, да? Хитро, хитро. Но это все шутеечки, да, шутеечки. Дошутились, как говорится, в свое время. Неожиданно, очень неожиданный сейчас поворот событий, дорогие друзья. Минус от Володи Дуримара. Минус 2 от Володи Дуримара. Продавливается таким образом точка Б. И нет сопротивления на точке Б. Все, кто там был убиты, а еще и при этом нет девайсов у команды в атаке. то это еще и потенциально отдача 14 раунда. О, май, гарабал, Жопастый! Разменивается на банане Акуна Матата. Нет, минус от кисона. 15-14, дорогие друзья. Констатирую факт. Последний раунд основного времени. После этого, бро, будет третья игра. Правильно ли я написал? Третья игра будет только в том случае, если сейчас выиграет команда в атаке. Вот. Если команда в атаке проиграет, то третьего матча не будет. Но это решающий раунд, по сути, решающий, да, то есть это либо овертаймы и, и победит сильнейший. А, либо же это следующая карта, которая будет называться карта The Train. Но пока у нас аккуратненько на шифтиках ребята из команды Анви отправляются на точку А, самый слабейший минус в атаке. Какой в атаке? Минус Хакуна Матата Следом минус же опасный Профетик Который, кстати, успел ухандохать Володю Дуримара Блэк Женя 3 в 2 ситуация Почти. Неплохая попытка от Жени, но вот как вот он теперь оставил двоечника одного-то? Как теперь двоечнику это вытаскивать, дорогие друзья? Никак! и дорогие друзья! 15-15! Ну, напоминаю вам, что победителем станет команда, которая выигрывает 19-й раунд, да, из ближайших э, 6 3 за одну сторону, 3 за другую. Нужно, в общем, выиграть, как вы понимаете, 4, да. И тот, Дорогие друзья Кто станет победителем И возьмет 19 раунд Ну, если, конечно, таковой будет А то вдруг 18-18 и еще одни допы Ну, а в принципе, почему бы и нет, как говорится, да? КС можно смотреть очень долго Очень долго Кстати, у меня в группе ВКонтакте, как обычно, голосование проходило, да? И голосование это заключалось в том кто выиграет, да? 60 с чем-то там процентов голосов все-таки за команду Анви было. Все-таки большинство топит за победу Анви. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, ой, а что это? Подождите, подождите. Они вот так вот, да? да? Мясич! Два минуса от Мясича. Кстати, а зачем они поменялись? Не меняются же вроде. КАКУНА МАТАТА И АКОШ Ответили на минусы Застрелили самых страшных своих соперников Которые только могут быть И Кесон. БЛЭК ХАЕшечка под ноги прилетела Минус А2 со снайперской винтовки БЛЭК И снова БЛЭК, дорогие друзья Да-да, 16-15 это интересненько дамы и господа ну что первый раунд первой половины первой серии овертаймов за командой анви удастся ли достичь успеха вот в чем вопрос а все мы знаем что команда анви мастерски умудряются периодически вообще заруинить все что только можно на ровном месте хорошо володя специально для тебя обязательно чекну 21-й, минус со снайперской винтовки, попытка сдержать выход на точку Б. Блэк разменивается, а 21 естественно, вот она, та самая рабочая позиция, о которой я как раз-таки и говорил. Такая настоящая крестьянская рабочая позиция. Ну и, между прочим, она действительно, как вы видите, приносит профит. Володя Дуримар добивает оставшихся двух игроков, и это 17-15. Раунд, и смена произойдет. Ну, команда в атаке. Естественно, не лишена экономики. Такое возможно только в случае, если 2-0 в пользу атакующей стороны. И причем атака, простите, оборона закупалась там вообще на все деньги. То такое может быть, что к третьему раунду денег вдруг на что-то не хватит. Но, кстати, там Профетик почему-то вдруг с диглом. Я не думаю, что он прикалывается, но интересно, куда он умудрился все свои деньги-то просадить. Вот этот вопрос прям более серьезный. 21-й минус Савика, Хакуно Матата с двоечником, два ответных минуса, действия на втором миду не увенчались успехом благодаря стараниям Кессона. Жопастый Профетик ищет обидчика, пытается дать разменный минус, находит его, но Сон бдителен, черт возьми. И смотрите, теперь, правда, Кисон на первом месте. Подтверждение того, что он либо на первом месте, либо на последнем. 18-15, итоговый счет первой половины первой серии овертаймов, дорогие друзья. Команде Анви остается взять для победы всего-навсего один раунд. Если команда в атаке возьмут оставшиеся три в обороне, то это 18-18 и дальше. Раунд за 10к. Да, действительно, один из раундов. Так, где у нас там Володя? Володя просил посмотреть за ним в первом раунде, сказал, там будет очень интересно. Так, Махамед, до свидания. Блин, где Володя? Вот он, Володя. Там проход вообще-то на точку Б. А Володя, смотри, на... А чё она за ним смотреть-то? Он на... Нет, есть на 20-40. Ваншот. <с -2> Ваншот от Володи Дуримара. Акош! Акуш! И снова Володя Дуримар. И снова Володя Дуримар. Три минуса от Володи Дуримара. все ваншотами. Минус Володь Дуримар. Мясич. Поверил, кстати, что это фейк. ГГ, дорогие друзья! Коллектив Анви становится победителями, дорогие друзья, в этом матче. И, к сожалению, карты Трейн мы с вами не увидим. Вот такие делища. Команда Анви с огромным трудом, но все-таки затаскивает вторую карту. Я думал, что на второй карте, но ну, после первых 16-9 на карте Денюк э, будет немножечко, немножечко проще все. Но да, команда в атаке в целом показали. Показали, что могут.